Тянем макушечку наверх, то есть диагональную, правая нога, левая рука. Ощущаем восходящий поток. Соединяем в кольцо, если у нас получается сохранять равновесие. А была та же сторона или не была? Добрый день, друзья! Рад приветствовать вас на канале Йога Чести. Меня зовут Владимир Присяжнюк. Мы продолжаем с вами цикл роликов, посвященных женской энергетике. И, конечно же, в первую очередь хочу сказать, что женская энергетика – это не значит, что могут делать эту йогу только женщины. Ни в коем случае, друзья. Женская означает наборная. То есть под женской энергетикой подразумевается, что человек набирает энергию. То есть этот человек впитывает в себя тха-поток, то есть поток, который идет с земли к солнцу, и таким образом он набирает или заполняет свои энергетические ресурсы. Когда мне нужно заполнить свои энергетические ресурсы, когда мне предстоит какая-то тяжелая работа, или эта работа тяжелая была, и мне очень тяжело, и нет ресурсов, я, конечно же, делаю практику на наборной волне или на женской энергетике. Когда же у меня очень много есть Идеи, я хочу реализовать эти идеи, я хочу проявить эти идеи, мне хочется излучать в мир, то я делаю энергетику, конечно же, друзья, на мужской, то есть мужскую йогу практикую. Ни в коем случае нельзя считать, что женская йога — это когда мы что-то там тянем или пытаемся вытянуть какие-то мышцы или сухожилия, а мужская йога — это когда мы делаем силовые асаны. Ни в коем случае, друзья. Мужская йога – это излучающая, то есть йога нисходящего потока с солнца до земли. Женская йога – йога наборная, то есть наборная энергетика с земли до солнца. И сейчас, друзья, мы начинаем с вами маленький комплекс, посвященный женской энергетике, то есть наборной энергии. Начинаем, друзья. Ставим ноги вместе, тянем макушечку наверх, со вдохом поднимаем руки наверх. И с выдохом тянем руки вниз и приседаем аккуратненько вниз до середины, медленно сгибаем наши колени и осознаем и чувствуем, как мы проседаем сквозь тха-поток, то есть тха-поток идет с земли до солнца по нашему позвоночнику, а мы сквозь него, как против течения, проседаем вниз. Максимально опускаемся, чтобы наши пятки стояли на земле. Никуда не падаем, пытаемся держать равновесие. Если не получается опустить таз полностью, опускайте таз настолько, насколько получается, чтобы не отрывались ваши пятки. Вытягиваем вперед руки. И округляем полностью спину. Мы наклоняемся вниз, округляем спину. И с этой округлой спиной выпрямляем снова наши колени. И с округлой спиной поднимаемся до середины. Забираем этот восходящий поток, восходящий тха-поток. И через пятую чакру, через чакру нашего вдохновения, выталкиваем его снова вперед, выпрямляем руки вперед, наклоняемся немножко ниже, поднимаем плечи повыше, наклоняем голову пониже, аккуратно ставим наши руки на колени и в обратную сторону мы с вами выпрямляем полностью спину, сгибаем лопатки, таз у нас уходит наверх и немножечко назад. Отлично, стоим в этой позе, спокойно дышим. Легкий вдох, легкий выдох. С выдохом снова сгибаем нашу спину, таз уходит вперед, голова вниз. Округлая спина, наклоняемся снова вниз и ставим затем наши руки вперед, пытаемся выпрямить полностью спину, поднять максимально голову. Отклоняемся назад, поднимаем носочки, наклоняемся вперед, поднимаем пятки. Опускаем снова таз вниз и аккуратно отпрыгиваем назад. Мы с вами стоим в упоре лежа. И из упора лежа мы Сгибаем полностью спину. Ставим колени. Выгибаем спину наверх. И делаем прогиб кошки. Прогиб кошки осуществляется с выдохом. Затем наклоняемся вниз. Полностью сдвигаем лопатки. Поднимаем таз наверх. Подныриваем, голова уходит наверх, таз наверх. Получается прогиб лошади или прогиб коровы. Он осуществляется обычно со вдохом. Выдох, прогиб кошки. Вдох, прогиб лошади. Еще разочек. Выдох, прогиб кошки. И когда мы собираемся с вами сделать прогиб лошади, мы поднимаем свою правую ногу максимально наверх. Вытягиваем ее назад. Отлично. Держим эту стойку, спокойно поверхностно дышим. Медленно подтягиваем колено к нашему плечу и отводим ногу назад. Поднимаем нашу левую руку, то есть диагональную. Правая нога, левая рука. И если вы можете с равновесия стоять и никуда вам не за... никуда не падаете, можно соединить руку и ступню, то есть поднять ладонью нашу ступню наверх. Аккуратно освобождаем, ставим руку снова вниз. И тянем наше колено к лбу. Снова вытягиваем ногу назад и тянем колено к плечу. Ставим колено снова обратно. Со вдохом голову наверх, таз наверх. Голова вниз, выдох таз вниз, снова голова наверх, таз наверх со вдохом, и с выдохом соединяем большие пальцы ног, отодвигаем друг от дружки наши колени и укладываем наш таз примерно в район пяток, полностью опускаемся вниз. Со вдохом ощущаем восходящий поток и пытаемся сконцентрироваться на энергии, которая заходит в наш копчик, поднимается по позвоночнику, доходит до нашей макушки и с выдохом она опускается вниз по телу, через грудную клетку, через живот и доходит до промежности, снова уходит в землю. Со вдохом проходим вместе с энергией, ощущениями по нашему позвоночнику, доходим до макушки, переводим тело в упор лежа и с выдохом опускаем энергию вниз по передней части тела. Поднимаем таз наверх, округляем при этом спину, становимся на носочки, максимально тянем пятки наверх, спина максимально округлая и со вдохом снова устремляемся в упор лежа. Затем ставим колени, выгибаем полностью спину наверх, в прогибе кошка. С выдохом, со вдохом ощущаем энергию, которая идет у нас в этот раз уже по передней части тела. Пытаемся поднять максимально подбородок наверх, открыть пятую чакру, открыть шестую чакру, седьмая чакра, открытая энергия полетела наверх. И с выдохом опускаем энергию по позвоночнику вниз, округляем, делаем Долгий, длинный выдох. Таз опускается вниз, голова вниз. Со вдохом поднимаем левую ногу наверх. Стоим и ощущаем свое тело. Мы ощущаем положение тела в пространстве. Мы ощущаем, как наше тело Реагирует на потоки восходящей и нисходящей энергии. С выдохом мы тянем наше колено левой ноги к плечу левой ноги. И возвращаемся обратно. Подтягиваем нашу руку наверх. То есть правая рука и левая нога. Соединяем в кольцо, если у нас получается сохранять равновесие. И пытаемся тянуть как можно выше нашу ногу. Да, Пожалуйста, не переусердствуйте прогибы в спине. Это очень сложные асаны. И, пожалуйста, не переусердствуйте с ними. Аккуратно возвращаемся. И с прогибом. Коровы или с прогибом лошади поднимаем таз, поднимаем голову наверх. И когда мы хотим делать кошку, мы устраиваемся на подъеме ног, поднимаем таз наверх и делаем собаку мордой вниз. Мы устраиваем наши пятки полностью на мате, немножко подшагиваем руками вперед и пытаемся опустить голову на мат. Стоим, никуда не спешим, ощущаем, как энергия у нас поднимается по нашим каналам в ногах, по внутренней части каналов ног, доходит до крестца, объединяется в один канал, поднимается по позвоночнику, по серединному каналу наверх, до самой макушки, затем с макушки спускается вниз через нос. Через переднюю часть тела, через грудную клетку, через живот, доходит до промежности и заворачивается снова на копчик, на позвоночник. Другой поток проходит через крестец, разветвляется на плечевые суставы, омывает каналы на руках, возвращается по внутренним каналам на руках Объединяется в центре груди и объединяется с микрокосмической орбитой. Со вдохом подходим в упор лежа. В упоре лежа аккуратно подпрыгиваем вперед. Ставим пятки максимально наверх. Раздвигаем колени максимально в разные стороны. Пытаемся, чтобы пятки у нас встретились друг с другом. Поднимаемся и пытаемся сохранить равновесие. Если вы ощутили свою ментальную центральную ось, если вы ощутили ток энергии, который идет с Земли до Солнца, ощущаете энергию от Солнца до Земли, балансируете на этом потоке, то тогда можно объединить эти два потока, восходящие и нисходящие, и сложить руки перед грудью в намасте. Макушка тянется наверх, копчик тянется вниз. Поднимаем руки наверх, опускаем их по разным сторонам снова вниз, объединяем два колена вместе, Опускаем пятки полностью вниз, тянем руки вперед и оставляем руки там, где они есть. Просто выпрямляем колени. Аккуратно поднимаемся наверх. Полный вдох, ощущение радости, ощущение подключения к божественному и по нисходящему потоку. Опускаем руки. Еще разочек. Подняли энергию по восходящему потоку, поощутили по себе, как тянется эта энергия, раскрылись полностью средним своим центром, полностью раскрылись, закрыли глаза, ощутили, порадовались за весь мир, перешли на нисходящий поток, поприветствовали солнце, и с нисходящим потоком опустили руки в центр груди, в намасте. Друзья, поступайте по совести и живите честью. До новых встреч на канале Йога Чести.